Будем, значит, начинать наш вебинар именно на тему 10 стратегий перезагрузить бизнес сетевом маркетинге. Я думаю, что... Я выключаю социальные сети, потому что будут мешать и щелкать. Мне пишут практически каждую минуту. Так, хорошо. Ну что, готовы получить мощнейшие знания за 60 минут. Ставьте восклицательные знаки, если вы готовы, и мы понесемся только вперед. И скажите, вообще, как бы видео мое вас не отвлекает? Если отвлекает, то я выключу видео, просто вы меня будете слышать и видеть слайды. Все отлично. Так, ребят, первая стратегия, с которой нужно начать, это с персональной эффективности. Можете сейчас в чат немножко понабрасывать ваши мысли, что вы думаете по этому поводу, что такое для вас персональная эффективность. Я на данный момент вам опишу несколько подпунктов, которые просто-напросто... Возможно, вы об этом не знали, и вы не знаете, как поднять вашу персональную эффективность на тот уровень, который необходимо. Первый пункт, либо подпункт, персональной эффективности вам необходимо стать пожизненным учеником, пожизненным студентом. То, что сдела э, того человека, который есть сейчас, это, наверное, десятки тысяч долларов, ну, уже преувеличил. Если быть разумным и точным, то это приблизительно чуть более 10 тысяч долларов, которые я инвестировал на свой, свою голову, чтобы э, иметь знания и навыки, которыми я сейчас обладаю, и теми результатами, которые у меня сейчас есть. А вам необходимо стать пожизненным учеником. А именно, это постоянно нужно читать, постоянно читать, вам необходимо постоянно слушать аудиокниги. Я не знаю, вот когда я развивался, наверное, второй год, либо третий год в своем бизнесе, у меня был такой какой-то переломный момент, когда... Я постоянно обучался, я понимал, что я голоден до знаний, и мне надо все больше и больше, больше и больше. Но именно обучение, именно постоянно поиск необходимой информации для того, чтобы а, преоблад... получать какие-то навыки в жизни, вам нужно постоянно обучаться, чтобы поменять ваше мышление и двигаться в нужном направлении. Я постоянно помню, когда ездил на встречи, ездил в себе офис э, в своих старых проектах, я постоянно... Втыкал в уши наушники и прослушал аудиокурсы определенных своих наставников и тренеров, за которыми я следил в области сетевого маркетинга, финансов, личностного роста и так далее. Также это просмотр видео, постоянный, постоянный просмотр видео и это различные виды, виды тренингов различные виды семинаров, вебинаров, записи. Так что действуйте, смотрите видео, слушайте аудиозаписи, читайте, обучайтесь постоянно и посещайте мероприятия. Это не на есть важно. Когда вы посещаете мероприятия и вы окружаете себя необходимыми людьми, это дает Энергию это дает огромный потенциал для того, чтобы вы росли на дрожах, на стероидах, чтобы вас это окружение ценуло вверх, а не вниз. Вот теперь вы должны для себя поставить такую цель, поставить такую планку на 2016 год. До практики мы еще дойдем. То есть это первый пункт. И, кстати, я забыл сказать, что я для вас подготовил бонус 11 секретов, 11 пунктов стратегии развития вашей личности на 2016 год. Поставьте себе за привычку. Не нужно быть э супер-мега-заучкой, либо ботаном. Есть такие люди, фопа с ручкой, как мы называем. Это те, которые обучаются, но не применяют все на практике. Вот как Марина заметила, практика тоже нужна. практика это само собой. Все эти знания, которые вы получаете, они необходимы в первую очередь к внедрению. И дайте себе обещание, дайте себе новый такой рывок на 2016 год, что вы каждый день 30 минут будете уделять на персональную эффективность. На самообразование. Это важно. Читайте, слушайте книги, смотрите видео, посещайте мероприятия. Окружайте себя необходимыми людьми. Искореняйте в себе то токсичное окружение, которое вас окружает на данный момент и не дает развиваться. Запомните, что вы те, кем себя окружаете. Вот эту фразу можете запомнить, либо записать. И повесить перед собой, перед столом, перед компьютером, да где-либо угодно, но запомните, что вы те, кем вы себя окружаете. И чем больше у вас в окружении будет успешных, преуспевающих людей, значит ваш результат будет намного быстрее, намного эффективнее и намного мощнее. Скажите, вообще полезно то, что я вам сейчас даю? Ставьте плюсики, если вам полезно, и вы готовы продолжать дальше. Отлично. Так, поехали дальше. А, вот, кстати, что немаловажно, пропустил я. Инвестиции. Инвестиции в свою голову. Это самое главное, самое, наверное, самое быстро окупаемые и самые вообще окупаемое э, вложения денег это вложение денег в свою голову как я сказал что на, за этот весь опыт э, за наверное за вот за четыре с половиной года пребывания в индустрии сетевого маркетинга я уже вложил более 10 тысяч долларов именно в свою голову и на те знания навыки которыми я сейчас владею никогда не жалейте если вы видите потенциал э, и когда вы начнете понимать, что это правильно, инвестировать в свою голову, приобретать какие-то знания и навыки не на эмоциональном уровне, а на уровне полного осознания, что то, за что вы платите, вам действительно поможет. Потому что сейчас многие тренера, многие топ-лидеры, гуру, сетевого маркетинга, в интернете. Они пользуются определенными маркетинг-направлениями, маркетинг-манипулированиями, чтобы вам, возбудить вас, они а дергают за ваши ниточки, ваших пробелов, ваших каких-то ну, неудачах в сетевом маркетинге, для того, чтобы вам продать курс, чтобы вы поняли, что когда вы купите этот курс, нужно опять тратить еще больше денег, чем вы потратили на этот курс. К сожалению, таков, таков сейчас рынок сетевого маркетинга. Окей, поехали дальше. Вторая стратегия ⁇ это навыки, которые необходимы для сетевого маркетинга. Много липы, но я об этом и говорю, что 90% тренировок, 90% предпринимателей сетевого маркетинга, гуру. Млм лидеров которые продают свои тренинги, когда вы покупаете коробочку, вот эти навыки, там видео-тренинги, вы понимаете, что там они обучают тому, что вам нужно тратить еще больше денег для того, чтобы стартовать свой бизнес. И много-много другое. Так, необходимые навыки которые для сетевого маркетинга. Первое, это поиск перспектив. То есть, когда вы зашли в свою компанию, неважно, чем ваш Компания Что ваша компания продвигает? Либо это продукт, либо это сервис. Но вам нужно мыслить с точки зрения предпринимателя, вам нужно искать перспективы, вам нужно э, понимать, э, как э, продвинуть на рынок. Ваш продукт либо сервис. Это не просто вот как вам, знаете, вот вы зарегистрировались и вам сказали: так, ребят, начинаем строить сеть, начинаем обзванивать список знакомых, 100-300 контактов взяли и пошли обзванивать. Это мало того. Есть некоторые компании, куда вообще не стоит звать своих знакомых. Это, например, вот из моих прошлых опытов, это входы, куда тысячу долларов, и за эту тысячу долларов вы входите в бинарный какой-нибудь маркетинг-план, который, ну, как сказать, несет за собой нелепый продукт, либо... Я не хочу никого сейчас обидеть, возможно, вы в одном из таких проектов состоите, но есть такие компании, которые просят вход на бизнес-пакет, просто чтобы в нем быть, для того, чтобы открылись какие-то возможности, например, там, заходите на 1000 долларов, и взамен вам просто дают бизнес-место, грубо говоря, там, какие-то чуть просто другие возможности по маркетингу, и все. И э, так, такие компании не стоит предлагать своим знакомым, потому что э, не каждый предприниматель, не каждый сможет двигать этот продукт и распространять через свою сеть. То есть вы вовлечете в него своего знакомого, но он не сможет дальше расти, он, грубо говоря, потеряет свои деньги. Зачастую так и случается на рынке сетевого маркетинга. По незнанию вы зовете в компанию, потому что так правильно, так сказал наш спонсор, и мы это делаем. Так что вам нужно посидеть, проанализировать и начинать искать перспективы, как грамотно, как правильно и кому правильно продвигать ваш продукт, либо сервис, который вы продвигаете. Далее. Вам нужно научиться проводить встречи. Вам нужно делать встречи, встречи, встречи, еще раз встреча. Вам необходимо проводить презентации. Это, ну, понимаете, как бы эм, одними встречами вот так вот этот -а тет на вас долго не хватит. Вот на данный момент. Смотрите, моя стратегия, вот того результата, который у меня сейчас есть. Почти 500 человек, товарооборот более там, ну, почти уже 200 тысяч долларов. И первые два месяца я работал как сумасшедший. Я закрывал лидерскую квалификацию, наверное, за три недели я закрыл лидерскую квалификацию. И я каждый день проводил встречи, встречи, встречи. Я набирал себе первую линию. И потом я переключился на презентации. Потому что у меня уже есть команда. И я готов э, давать ценность и давать возможности уже на более массы людей. Потому что, ну, сами понимаете, когда вот тет а тратите время, и за 8 часов вы, например, можете 8 встреч провести, то же самое, что за 1-2 часа презентации вы можете провести на 50 человек, за два часа выполнить 50 часов работы, что ни на есть важно. Это рычаги, это рычаги вашего влияния, рычаги вашего бурного роста в геометрической прогрессии. Нет, презентация на земле. До презентации в интернете мы еще дойдем. Презентацию в интернете можно, конечно, и на тысячи человек делать, это еще больше потенциал. Но... Живое общение, живая коммуникация. Именно, знаете, самое сильное и самое мощное на начальных этапах выстроить локально бизнес. Чтобы в вашем городе, в вашей стране и в близлежащих районах у вас была команда сильная. Чтобы вы в дальнейшем планировали что-то масштабное, что-то интересное и делали этот бизнес правильно и красиво. То есть делали, как говорится, ребрендинг в сетевом маркетинге. Вы переделали индустрию этого бизнеса, чтобы к этому бизнесу относились немножко построже, чтобы к этому бизнесу относились лояльнее и намного серьезнее, чем относится как на данный момент, например, как к лотерейному билету, либо ты выиграл, либо ты пропал. Хотя стоит лишь немножко взять на себя ответственность и включиться в фокус, тотальный фокус на первые результаты и у вас будет крепкий, сильный, крутой бизнес. А дальше, после презентации идет сопровождение, вы должны научиться сопровождать человека, возможно он еще не созреет с первой вашей встречи, с первой презентации, но вы заложили семя в его голову, вам нужно сопровождать, вам нужно общаться с человеком, вам нужно какие-то дедлайны, то есть ограничения ставить, какие-то вкусности предлагать, ценность поднимать вашего предложения, и... В следующий этап идет закрытие сделки. Вам нужно научиться закрывать сделку. Вам нужно закрывать сделку. Скажите, вообще было бы интересно? Просто у меня есть очень сильный тренинг. Вообще очень сильный. Я как бы на этом мероприятии вообще сразу же вас хочу, ваш шаблон порвать. Возможно, вы думаете, я сейчас начну что-то продавать. Нет, продаж никаких не будет. Но... Как бы, я не хочу бесплатно что-то давать, но у меня есть тренинг очень сильный тренинг. Я его покупал за 900 долларов. Мастер рекрутинга он называется. То есть там все техники, все техники можно даже сказать НЛП, которые дают вам преимущество как проводить встречи, тет а тет презентации, как человека сопровождать и закрывать сделку. И ваша конверсия будет 8 из 10 как минимум. Кому было бы интересно получить этот тренинг? Поставьте восклицательный знак, чтобы я понимал, что вам было бы интересно получить этот тренинг и пользоваться в своем бизнесе. Так, ребят, я его бесплатно точно не отдам, но возможно, не знаю, я, я еще подумаю, вам еще будет запись этого вебинара доступна буквально 20 48 часов, и, возможно, я на него сделаю цену, там ну, я не знаю, до 5 долларов. И вы, я думаю, 5, до 5 долларов себе может человек позволить абсолютно каждый приобрести, но я его приобретал за 900 долларов. И эта техника просто феноменальна. Я закрывал встречи и рекрутировал людей на 1000 долларов. Пакет был на 300 долларов минимальный, и на тот момент, когда я вот рекрутировал именно этим методом, мой чек состав, составлял... давай кошелек... не, я еще подумаю. Если вам интересно, возможно, я вам дам эту возможность. Ну, в записи я вам скину, когда этот вебинар, там вы сможете можете оплатить его. Вот представьте, я каждые три дня зарабатывал где-то 500 долларов благодаря этой технике. Так что, если вы включите этот тренинг в свою практику и свои навыки, вы не прогадаете. Но нужно... Просто я хочу порекомендовать, если вы приобретете этот тренинг, то используйте его, пожалуйста, по назначению, потому что, если вы будете пользоваться в корыстных целях, обманных людей, а не просто использовать его для того, чтобы просто усилить свои навыки, то, знаете... Я буду очень сильно расстроен, и в следующий раз я пойму, что э, так дешево не, не нужно отдавать ценность, которую хочу отдать для вас. Так, закрытие сделки. Далее, что и есть немаловажным, э, вам нужно помогать в активном старте своим новичкам. Вам нужно помогать своим э, ребятам, потому что сетевой маркетинг это не то, что рекрутировать, рекрутировать, рекрутировать, как многие э, дают, например, ну знаете, покупают тренинги там, определенный рекрутинг онлайн, там много-много-много другое. Вот они прикрутируют за месяц 100-150 человек в первую линию, а потом они не знают, что с ней делать. Но вам в первую очередь нужно понимать, что бизнес сетевого маркетинга, он крепкий и нужный, и крайне сильный, и... Приоритетный, когда вы получаете пассивный доход, остаточный доход, постоянный чек ежемесячно. Вам нужно строиться в глубину. Это, грубо говоря, если взять дерево, вот это корни. Чем длиннее и больше толщей корни, тем надежнее ваш бизнес на долгие-долгие годы. И что ни на есть, не самое важное. Видите, блин, вебинарная комната слайды немножко подпортила. А, следующим этапом идет промоушен структурных мероприятий. Промоушен, возможно, презентации на земле. Промоушен вебинаров. Промоушен структурных мероприятий. Вот я, например, через три месяца планировал в феврале, но в связи с обстоятельствами и арендой помещения немножко время смещать. Я для своей команды планирую структурное мероприятие на 150 человек, где мы тотально погружаемся на два дня на тренинги, на необходимые инструменты для продвижения своего бизнеса, для масштабирования бизнеса, для тусовки, для поздравлений, для VIP-вечеринок, для вознаграждений, для подарков. Это супер, это то, что я готовлю для своей команды, это здорово. И вот вам нужно стать таким человеком. Вам нужно пошагово, постепенно строить команду и вот, как я сказал, локально, изначально локально, чтобы вас было много и планировать такие масштабные мероприятия для своих людей. И именно вот такие мероприятия несут за собой еще больший рост вашей команды, поддержка, мотивация и обучение. И вот вам нужно научиться... Делать промоушен на свои мероприятия, на вебинары, на презентации, которые ваш спонсор либо лидер проводит. Это важно, потому что этим надо пользоваться. Потому что, покуда вы не профессионал, например, вам нужно пользоваться профессионализмом вашего наставника, вашего спонсора в сетевом бизнесе. И вот, что я рекомендую для вас протестировать. Протестируйте самого, самого себя на данный момент по 10-бальной шкале. Вот каждый из этих пунктов, настолько, насколько вы квалифицированы. Вот, например, поиск перспектив, там, один, я не ищу перспектив, я стандартно строю свой бизнес. Либо я провожу встречи, ну, один раз в месяц, ставьте, например, единичку. Если вы включены хорошо, но не на полностью, как вы понимаете, что у вас потенциал есть полностью, ну, ставьте, там, не обманывайте себя. И когда вот вы шкалу вот так вот проставите, вы увидите, на что вам нужно сделать упор, что вам нужно сейчас включить, в свой рацион и как вам нужно двигаться дальше. И также протестируйте свою команду. Протестируйте свою команду, посмотрите, кто у вас командный игрок, кому вообще нужна помощь. Вот у меня, например, понятие сейчас, что я сейчас строю свою первую линию если быть вернее, я уже не строю свою первую линию, я ее выстроил. И те люди, которые попадают в мою первую линию, да и вообще как бы в глубину, и я вижу, что они активные, а у меня постоянный рекрутинг онлайн есть, автоматизированный рекрутинг, когда человек идет на меня, на мою экспертность, в мою команду, он хочет поступить. Я помогаю своим партнерам, я стараюсь им помочь выстроить их структуры. То есть я не говорю, что вот вас, вас китай, я вас обучаю, я вам даю информацию, и вы будете как-то сами. Я подставляю тех даже людей, которых я вижу потенциал, под кого-то. То есть я помогаю своим людям и расти еще более масштабнее, как и говорю, строить глубину, выращивать лидеров в своей команде. Ну что, обязательно протестируйте. И протестируйте этот момент и увидите, кому можно помогать, с кем нужно сделать упор и работать активно в своей команде. Так, дальше. Третья стратегия – ваш продукт и сервис. А, страстный амбассадор. Вот так и запишите. Вообще поставьте десяточки. Вы вообще включились там в процесс? Вы взяли ручку, вы взяли блокнот? Вообще вы... Тот человек, который берет и берет знания, потом черпает, вы понимаете, активному лидеру достаточно одной одной идеи вот с этого большого мероприятия, для того, чтобы потом внедрить и уже получить результат. А есть вот такие, знаете, придут, ну, да, ну рассказывай нам, рассказывай, что там будешь нам, чему учить. Я надеюсь, что вы с первой категории, которые пришли и действительно хотите получить результат. Итак, «Страстный амбассадор». А, «Амбассадор» с английского языка переводится как «блин, как это быть?» «Вылетело из головы». «Советник». Ну, знаете, вот как... Посылают советника в другую страну, он совещается э -э, и как-то мирные переговоры ведет и так, так далее. Вот вам нужно стать страстным советником вашего продукта и сервиса. От вас должна вот такая харизма идти, э, внутренний стержень вас должны чувствовать за километр, как мой прошлый наставник, э, вот, посол, да, страстный посол. Э -э, вам нужно стать этим страстным послом. И ваша информация должна звучать на 1 миллион долларов. Вот так мой наставник раньше говорил, вот я это осанка на 1 миллион долларов, я, наверное, запомню на всю жизнь. И вам нужно гордиться тем, чем вы занимаетесь в первую очередь. Вот поменять отношение к этой индустрии можно только благодаря тем людям, лидерам, которые будут гордиться тем, чем они занимаются, и то, что они понимают, что они делают благо, и продвигают действительно свой продукт, свой сервис именно на благо, а не просто вот как инструмент, как на твали, да, то есть мне лишь бы продать, мне лишь бы втюхать. Это, это не работает. А, далее, публичность. Ваш продукт и сервис должен любить публичность, то есть вы должны любить публичность. Пользуйтесь вашим продуктом везде, везде абсолютно, будь это бады будь это косметика. И пользуйтесь это вот в масштабах, чтобы вас замечали с этим продуктом. Дома у вас везде, например, был ваш продукт, либо сервисом, которым вы пользовались. То есть, пользоваться самому в первую очередь. Там при людях, например, пить там, напиток энергетический, там, не знаю, кушать таблеточки. И некоторых ненормальных, ненормальные посчитают, но вас это не должно волновать. Придет момент, когда людям просто интересно станет, чем вы занимаетесь, что вы такое постоянно делаете. И это поможет продвинуть ваш продукт. Будьте, сделайте ваш продукт публичным. Обучайте вашему продукту и сервису постоянно. Вашу команду обучайте обучайте просто потенциальных клиентов, делайте школы, вебинары отдельные именно по вашему продукту. Не с целью, например, их зарекрутировать, не с целью сделать их дистрибьюторами, например, но с целью для того, чтобы они начали интересоваться этим продуктом, чтобы они получали информацию. И, возможно, вы выстроите еще сеть клиентов, потому что если у вас именно продуктовая линейка, если у вас компании сетевого маркетинга с продуктов, то вообще 90% вашего товарооборота делают клиенты. И это немаловажно, на это нужно сделать упор. Так что обучайте продукту и вашему сервису. общайтесь с вашими клиентами. Клиенты – это золото. Клиенты – это то, что вам приносит деньги. Так что постоянно связь с ними, заботьтесь о клиентах. Как у вас можно получить совет лично? Ну, я думаю... Потом мы договоримся, либо через, ну, через любой социальные сети, Skype, почта, e-mail, то есть связывайтесь как-либо со мной и спрашивайте то, что вы хотите узнать от меня лично. А, так, ребят, общайтесь с клиентами, держите связь с вашими клиентами. Так, идем дальше. Что ни на есть важно. тайм-менеджмент. Какое, наверное... Английское слово, ну, блин, можете перевести как-нибудь, как это сказать по-русски, по-славянски. тайм-менеджмент. Наверное, правильное обращение со временем, верно? Вот. Что вам необходимо? Вот четвертая стратегия на 2016 год. Вам нужно научиться пользоваться вашим тайм-менеджментом. Во-первых, вы должны начать относиться к сетевому маркетингу как к работе. Наконец-то, как к работе, неситесь к своему бизнесу. Не просто, как дополнительному доходу, не просто, там как ну как к сетевому маркетингу, как к распространению. Как, ну, ну как-то так. Я помню себя, я помню, сколько у меня было отговорок, помню, как у меня пш, плющило, когда мне нужно было позвонить кому-то из своих знакомых. Отнеситесь к этому, как к работе ваш работодатель в сетевом маркетинге ваш календарь. Возьмите ваш календарь с азартным влечением. Да, да как угодно. Относитесь к этому как к игре, но относитесь как к работе. Ответственно. Ваш э, босс, ваш начальник, ваш календарь. Сделайте так, чтобы каждый день у вас были встречи, общение с командой, обучение. Это что-то. Когда вы будете вот это отдавать ценность, вы вот этот маховик запустите, все, успех, вот буквально первый месяц вы закроете лидерскую квалификацию. Только отнеситесь к этому как к работе. Знаете, немножко дам подсказку. Не хотел этого давать, но да а, Почему меня раньше плющило? Да потому что я давал информацию не тем людям. Вам нужно, как и я вначале говорил, вам нужно разработать стратегии, найти перспективы. А, вы должны понимать, каким продуктом вы пользуетесь, кто его может покупать. И кто с этим может строить бизнес и с тем общаться? Не всем, никому попало отдавать эту возможность. Как многим. Может, да, целевая аудитория. Вам нужно определить свою целевую аудиторию. И когда вы поймете, что вы, например, косметика занимаетесь, все, включите по максимуму работы с женщинами. Желательно с такими... С элитными женщинами. Если у вас косметика еще и дорогая, идите к каким-нибудь предпринимателям, общайтесь с ними, давайте им информацию. Вот их перебирайте, вот как по пальцам. Один предприниматель сказал, идите к второй женщине предприниматель, там торговке какой-нибудь, и вы посмотрите, как бизнес взорвется. Предлагайте какой-то сервис, предлагайте тот сервис, кому он действительно необходим и тот, кто его сможет продвигать. Ну, не всем попало. Вы просто тратите свое время зря и энергию. Ремонт компов и туризм. О, прикольно. Такие сетевые компании есть, ремонт компьютеров. Туризм, понятно. Туризм вообще можно а, с активной а, позиции прилагать людям. А, изначально, изначально подходить к этому как а, просто путешествие, как клиентской базе. И показать вообще, что такое туризм, потому что, ребят, вот я сейчас начал активно путешествовать и я не знал, что это ну, действительно не так уж и дорого, как это ну, на первый взгляд кажется. Это может позволить себе обычный человек, который среднестатистически зарабатывает, отложить э, за год и просто полететь куда-нибудь отдохнуть. Объясните, вот разложите ему по полочку, сколько это стоит, даже в обычной турфирме, например, и скажите свое решение. Смотрите, сколько это будет у меня стоить. И если вы включитесь, вообще туризм это э, такой бизнес, как сезонный. Если вы вот в этот сезон попадете активно, ваш бизнес просто взорвется. Вам просто нужно разработать маркетинг. Я обычно это даю в собственном коучинге, когда я собираю людей и с ними плотную работу. Я разбираю их компанию до мелочей и мы разрабатываем план действия, как работать дальше. Сейчас я работаю, беру в коучинг только на 3 месяца, включаемся на 90 дней в плотную работу и работаем от результата до результата. И любой продукт, любой сервис мы вводим на рынок в крутых последовательностях и не столько. Не столько. Немножко не понял, но ну да ладно. А, наблюдайте за своим временем, не тратя свое время не впустую. Понимаете, расслабиться вы всегда успеете, расслабиться вы успеете тогда, когда вы уже заработаете. Хотя чем больше вы начнете зарабатывать, тем больше вы начнете работать. У меня сейчас загруженность с каждым разом все больше и больше. Я расту и растет мои потребности и растут э, мои возможности и потенциал к развитию. Так что наблюдайте за временем, не тратьте его впустую, время не вернуть. Это самый дорогой э, ресурс, который нельзя купить. Смотрите, стратегия на 15 минут. Я сейчас вам подскажу и интересный метод. А, иногда люди, вот, наблюдайте за временем, да, вот, а, людям сложно а, сгруппироваться, сориентироваться, собраться с мыслями, потому что у них забота, работа, дети, а, гараж, а, не знаю, хобби какой-нибудь, да много-много вещей находится, проблем еще вдобавок, чтобы сбивать вас с колеи. И вот, стратегия 15 минут, смотрите. А, например, день ведитесь запишите, либо вот запомните. Занимайтесь вещами, например, на кухне, готовите еду, кушайте там, занимайтесь вещами. Бах, позанимались, пошли 15 минут в другую комнату и делайте только звонки. 15 минут. Звонки, звонки, звонки, звонки, звонки. 15 минут прошло, все. Оставляете, идете другим заниматься. Например, убираетесь в комнате, работаете, отдыхаете, пьете чай, кушаете. Потом опять проходит время, ну вот вы сделали свою работу, которая необходима, на 15 минут опять уходите и 15 минут составляете план, работаете со своими клиентами, либо э, работаете со своими партнерами, ну вот, одним чем-то занимаетесь, опять идете на час чем-то занимать, потом опять 15 минут. И представьте, если вы взять 8 часов хотя бы в день, и каждые 8 часов вы 15 минут будете уделять. Давайте посчитаем, это сколько получится времени. 15 минут умножить на 8, это получается 120 минут, если не ошибаюсь. За эти 8 часов вам получится 2 часа продуктивной работы в нужном направлении, когда вы будете сфокусированы на тех действиях, которые вам крайне необходимы. И вот вы посмотрите, как эта стратегия работает, и насколько вы сдвинетесь с мертвой точки. Что вы думаете по этому, по этому поводу? Что вы думаете по стратегии 15 минут? Поделитесь своими мыслями в чате. Плюс, раньше подписывались, не писали там фамилию такие росписи делали огромные. Плюс. Сильный знак, кстати. Попробуйте. Пробуйте, пробуйте, пробуйте. Для этого и создан тот вебинар, чтобы, чтобы вы делали то, что еще не пробовали, чтобы э, сдвинуть вас с мертвой точки. Поехали дальше. Пятая стратегия. Метод плотной работы. Что такое метод плотной работы? Это то, что у вас... Э, Сужает такие в рамки не дает вам расплиться то влево, то вправо. Вот что запланировали, то и делайте. Итак, вам необходимо ставить планы каждый день, планировать каждый день. Вот можете, я не знаю, там, если вот вы переносите на бумагу планы вот вы можете там, сейчас я возьму там карандаш, будет он писать, либо нет. тут вот, ставьте такие две точки, опа, тут А такое поставили и написали, что ставите план, постоянно каждый день планируйте, каждый день планируйте, ставите перед собой вот, каждую ночь перед тем, как лечь спать, распланируйте свой следующий день, чтобы вам ничего не упустить, поставьте хотя бы три важных цели и выполните их, не нужно 100, не нужно 10, поставьте три и обязательно выполните. Контролируйте себя в первую очередь. Никто вас не проконтролирует, если вы себя не проконтролируете. Б, вот Б, пользуйтесь каждый день, каждый день своим продуктом. Сами пользуйтесь своим продуктом. Когда вы будете пользоваться своим продуктом, будут пользоваться и другие на вашем примере. Следующий этап, вот А, Б, В, Г, Д, вот В. А, рекомендуйте продукт каждый день, рекомендуйте хоть как-то маломальски, но там неподсознательно, как-то косвенно, но рекомендуйте свой продукт. А, г, вот четвертое, каждый день рассказывайте какому-нибудь человеку о каком-нибудь ближайшем мероприятии, о презентации, о вебинаре, о структурном мероприятии, зовите, постоянно, каждый день планируйте эти действия. Дальше. Каждую неделю, еженедельно ставьте на неделю вперед э, свои планы. Тогда вы не потеряетесь во времени. Тогда вы разрисуете план, повесьте перед собой. Там, в воскресенье вечером на неделю вперед вы распланируете, сколько встреч вы проведете презентацию проведете, например, вебинар проведете, какие-то действия сделаете в сторону своего бизнеса, возможно, в интернете начнете как-то позиционироваться, и много-много другое. Также ежемесячно ставить свои цели и планы, и ежегодно. Это важно. То есть, возможно, вы не видите в этом потенциала, Возможно, вы в этом не видите какого-то потенциала, но начните это делать. Начните с каждого дня, потом еженедельно, ежемесячно растите. Вот я запланировал, да, вот через три месяца у меня мероприятие. Я понимаю, что каждые три месяца после старта первого мероприятия я буду постоянно делать структурные мероприятия. Я уже сейчас на три месяца вперед узнаю про аренду зала, про оборудование, планы, гости, программа. Какие-то там тусовки, да, они разрабатываются заранее. Презентацию, например, у меня воскресенье проходит в своем городе, я провожу презентацию своего бизнеса. И я уже планировал со дней 10, наверное, и создал мероприятие, сообщил своей команде, собираем людей и самоорганизовываемся. Так, ребят, пошли, пошли дальше. Дубликация. Ох, дубликация. Дубликация. Это одно, наверное, из самых важных, что вообще необходимо в вашем бизнесе. Вашу дубликация должна составлять простота. Вас нужно просто повторять. Либо ваше то... А, вы должны делать те действия, которые повторится очень просто. Помогать людям делать этот бизнес просто, не усложнять моменты. Каждый человек усложнит сам себе бизнес самостоятельно. Когда он начнет расти личностно и по результату в бизнесе, он начнет усложнять свои планы, он сам начнет искать методы, системы и много-много другое. Вы должны создать по максимуму инструменты для своей команды. Те же презентации, те же вебинары для того, чтобы помогать своим партнерам, чтобы они приглашали на ваши мероприятия и помогать им рекрутировать, помогать им рассказывать о тех возможностях, которые вы несете. Система. Разработайте какую-то систему. Вот На рынке, наверное, 1% из всех топ-лидеров имеют систему внутри команды. Вот У меня есть система, где человек получает все инструменты, лендинг, автоматизацию, обучение, мотивацию, пошаговые, просто пошаговое обучение, где он э, без, э, про, без прохождения то, что он сейчас есть, он не получит шаг дальше. Такие системы можно купить, конечно, они очень дорого стоят и заточить под вашу систему, но э, либо просить, отвести ваших спонсоров, для того, чтобы они создали эту систему, но система, она важна чтобы в дальнейшем ваш бизнес просто-напросто э, рост геометрической прогрессии. Вот представьте, э, ну как, как у меня получилось выстроить около 500 человек за полгода? Ну, во-первых, как бы у меня бизнес простой и тот продукт, который необходим всем. То есть есть, есть компании, например, которые необходим женщинам, либо мужчинам, либо каким-то... Определенной целевой аудитории может продукт нужен всем, абсолютно, от мало до велико. И эти 500 человек, грубо говоря, я построил без автоматической воронки. Но представьте, вот сейчас в свою команду я внедряю всю эту систему, и как еще команда, насколько вырастет. Система это важна. Потому что этого – это новинка, этого нету на рынке, нормального. И я не знаю, почему об этом не задумываются лидеры. Задумайтесь вы, и тогда ваш бизнес взорвется. Мероприятие. Ну, об этом мы уже много разговаривали на всем этом вебинаре. Но вы должны знать одну четкую вещь. Встречи делают деньги. Встречи, встречи, встречи. Не что-то другое. А встречи делают деньги. Ваши деньги со встреч. И вам нужно э, понимать, вам нужно э, жить от встречи до встречи, от мероприятия к мероприятию, от презентации, до презентации с вебинара до вебинара. вам нужно постоянно четко ставить цель вам, например через год у вас грандиозное событие от всей команды, от всей, э, не от всей команды, от, от вашей компании от вашего проекта. Вам нужно понимать, сколько вы хотите вывести на это мероприятие людей. Это очень важно. Посещение мероприятий и приезжать на ваше мероприятие. Когда я был э, в проекте, э, в котором я начал получать уже свои хорошие первые результаты, лидеры говорили на сцене, что вот если вы, например, приведете 10 человек, это значит, каждый человек вам приблизительно принесет 1000 долларов объема товарооборота вашу э, структуру. Относитесь к этому, планируйте, сколько вы хотите вывести людей на мероприятие и просто умножайте на тысячу. То есть вывести 20 тысяч, это значит, что у вас товарооборот ежемесячно будет 20 тысяч долларов. Ну, аналогично вы где-то будете зарабатывать полторы-две тысячи долларов. Это важно, очень важно. Квартальные мероприятия, презентации просто, локальные встречи, региональные, онлайн-вебинары. На все их приглашать людей. Мероприятия очень важны. Сейчас, 21 век, сейчас построить сеть намного проще, чем раньше. Сейчас просто нужно немножко поактивничать, немножко взять на себя ответственность и структурированно действовать, действовать, действовать, еще раз действовать. Восьмая стратегия – это взаимоотношения. Вам нужно, конечно, иметь стратегии, Разработать стратегии, как вы будете коммуницировать с вашей командой, с вашими клиентами, с вашими потенциальными клиентами, с вашими потенциальными партнерами. Это каналы связи, которые у вас постоянно должны быть включены. Это, например, e-mail маркетинг, как вот вы от меня узнали об этом вебинаре. Email-маркетинг – это, наверное, одна из самых мощнейших сейчас э, каналов, через которые можно строить структуры на полном автомате. А, э, кто-то проходил мой череп видео-тренинга, да, э, кто-то приобретал мою книгу «Теории за маркетинге, кто кто-то со мной общался. И это через email-маркетинг. Социальные сети. Вас должно быть много. Вы должны... Э, экспертно вести свою социальную сеть, давать ценность в мир через свои каналы связи. Чем больше у вас будет каналов связи и чем больше вы будете давать ценности в социальных сетях, быть экспертом, показывать себя эксперта, тем результативнее ваш будет двигаться процесс, двигаться ваш бизнес. Ну и, конечно, каналы связи, там, мобильный телефон. Вам постоянно нужно мобильный телефон взять за... Я не знаю, там, за, вторых, за вторым вашим другом сделать. На первых этапах телефон, скайп, WhatsApp, вайбер – это первое, первое, что вам нужно, на чем сконцентрировать внимание. Посты в социальных сетях, посты, изучайте копирайтинг, влияйте на людей, создавайте свои правила, показывайте, будьте полезны будьте ценны, и тогда, ну, как сказать, вот вы выставите магнит, магнит, через который за вами будут наблюдать, через который за вами будут следовать постоянно. Проводите вебинары. Надо с этого начинать. Я понимаю, возможно, некоторые некоторые этого мало то, что не делали, они даже не понимают, с чего начать. Просто начните, двигайтесь в этом направлении. Вот задайте себе цель, поставьте цель на 2016 год, желательно в ближайшее время. Начните проводить эти вебинары, делайте. Появляйтесь на людях, будьте для них полезны. Становитесь медийной личностью, записывайте видео, делайте аудио. Просто, знаете, вот с той позиции быть полезным. Не, там, не ради того, чтобы продать. Это потом. Потом сложится определенный пазл, в который вы поймете, что вы с определенных действий, поочередных, видео, серии уроков, аудиокурса, возможно, всю весь свой опыт, все свои ценности, которые вы будете делать, в коробочку, грубо говоря, и будете уже продавать. И у вас откроется новый источник дохода. И через это люди к вам будут приходить в первую линию, потому что за ну, вами хотят идти. Вы перспективная личность, которая двигается, имеет результаты, и и надо за вами идти, потому что им надо на кого-то равняться, и за кем-то идти в первую очередь. Составление года. Девятая стратегия. Вот вам нужно составить год, где вы пропишите вот графу. Нарисуйте, сейчас я возьму карандаш и покажу, что необходимо сделать. Сделайте вот такую графу, нарисуйте. И отсчитайте 12 месяцев. Видно мои красные линии? Поставьте единички, если видны э, на слайде красные полосочки. Чтобы я понимал. Отлично. Видны. Вот, поставьте 12, 12 э, квадратиков. Поставьте. И вот распланируйте, э, какой месяц вы э, Ударите по рекрутингу. Поставили, например, опа, там, весь январь я поработал по рекрутингу, потому что, например, в продуктовых компаниях январь э, застойный месяц. Нужно порекрутировать на бизнес. Там, опа, второй месяц э, я э, планирую сделать э, клиентскую базу. То есть не рекрутируйте ничего, просто работайте с клиентами. Продавайте продукт по рознице, делайте там не 35% скидки, не 40%, как вашей компании, а там 5%. Но выставьте постоянную клиентскую базу, которая вам будет приносить разницу. Но для этого нужно идти, конечно, не, не к тем людям, которые не могут этот продукт купить, а тем, кто может. Как я сказал, целевая вот аудитория и желательно э, теми людьми, которые зарабатывают достаточно денег, которые могут себе это позволить купить тогда вы вот выстроите из 10 клиентов, 10, больше не надо, 10 клиентов, которые постоянно у вас будут по рознице брать ваш продукт. Таких дорогих, элитных. И представьте, через обычно, зачастую, через продукт, в вашу команду приходят уже лидеры. То есть, если вот эти предприниматели, бизнес-леди, ну исходя из вашего продукта, они сначала пользуются, изучают этот продукт, вы из школы проводите по продукту, вебинары проводите, там, маломальских иногда за руку приведете и расскажете о возможностях, он на вас будет смотреть, у вас будет уже результат, и он скажет «Блин, у меня такое влияние, у меня такое окружение обалденное, почему бы мне не пойти, не попробовать что-то?» И вот он приходит, зачастую приходят такие сильные люди с предпринимательской жилкой, которые приводят за собой очень сильных лидеров и строят быстро организации, и вот с этих клиентов получаются очень сильные лидеры. Подумайте об этом. Там, например… Третий месяц, поставьте промоушен для своей команды, там, я не знаю, поставьте на три месяца, нет, на два месяца, например, выполнение какой-нибудь квалификации, и вы там делаете какой-то подарок для своей команды. Зарядите драйвом, зашевелите ули движение сделайте для своей команды. Я сейчас, кстати, следующая стратегия, десятая, она такая одна из самых сильных сильных стратегий. Это компании и акции. Вот это самое важное. Целый год, целый год. Вот я, как и сказал, планирование времени, тен-менеджмент еженедельный, ежегодно. Распланируйте на каждый год, например, каждые три месяца проводить какие-то акции. Акции там по продукту, акции по рекрутингу, акции на встречи на мероприятия, на инструменты систему, то есть, например, акция на продукт. Это работа с клиентами. Я думаю, каждая из ваших компаний проводит какие-то акции. Купите два продукта, получите третий в подарок. Придумайте что-то намного вкуснее. И сделайте это среди команды. И вы посмотрите среди команды, оповестите их. И Среди своих клиентов. И вы посмотрите, как уже за первый месяц ваш товарооборот, например, увеличится ну, на полтора раза. И это уже неплохо. То есть, либо он бы увеличился, либо он бы не увеличился. Также на рекрутинг поставили, например, выполнение квалификации. Вам необходимо в первую линию, то, кто в первую линию за месяц зарекрутирует 4 человек, получит от меня... там Поход со мной в ресторан лично, например, пообедать и проконсультироваться с собой. Там, либо а, у меня было а, летом, когда я начинал свой проект, а, там бучу устраивал на бутылку виски. <laughs> То есть месяц а, необходимо было сделать определенный товарооборот, и а, каждый человек, который выполнял эти условия, я дарил бутылочку виски. Вот, на встрече там мероприятие, например за каждой встрече придумайте какие-то баллы сделайте игру в своей команде например вы понимаете что если человек каждый день проводит хотя бы по три встречи значит вы ставите ему 10 баллов в день если же одну встречу значит ну, 30 баллов если не одной 0 баллов и вот поставьте что за месяц за определенное количество встреч вот как мероприятие проведение презентаций, а человек накапливает определенное количество баллов, и исходя из этих баллов, он получает, ну, исходя, если он там настолько подзарядится, сделать, например, лидерскую квалификацию, рассчитайте просто по маркетингу, рассчитайте, сколько вы получаете, сколько вы не в минус уходите, чтобы себе заработать и было приятно человеку, там, вплоть до путешествия, например. Я вот планирую сделать в ближайшее время для своей команды там на путешествие, например, какой-нибудь промоушен. И это прикольно, это настолько такая крутая движуха, что вам самого понравится в дальнейшем в нее играть. Итак, я обещал, так, мы 10 бонусов прошли, 10 стратегий мы прошли, которые вам крайне необходимо включить вот уже с завтрашнего дня, чтобы внедрить в 2016 год. Но я вам обещал еще 11 бонус, 11 бонус, супер мега, успех любит скорость. Запомните, ребят, смотрите, что вам необходимо сделать. Отведите, просто возьмите сейчас и отведите какой-нибудь вечер, 4 часа, не каждый вечер, один вечер. Это вот для таких, которые любят, чтобы их подтолкали еще, ну, в попу, знаете, в волшебные пенсии летали. Отведите один какой-нибудь вечер, запланируйте за месяц, за неделю, за день, запланируйте. И уделите 4 часа, когда вы четко берете телефон и да, под опыт, телефон. И просто берете и 4 часа зв делаете звонки. Делайте звонки, ставите, планируйте встречи на неделю вперед, на месяц вперед. Вот 4 часа вы тотально в фокус на планирование встреч. Либо планирование там маркетинга, тренинга, там, онлайн продвижения своего в интернете. Тотальный фокус. 4 часа. Это для самых ленивых. 4 часа. Дальше. Для более амбициозных отведите один день для своей работы. Один день. Например, в месяц. Вот один вечер в месяц это для самых ленивых. Для более амбициозных, один день в месяц, 12 часов в день. И вот эти 12 часов тотального фокуса на работу, встречи, звонки, мероприятия, э, вебинар, общение с командой, обучение, 12 часов, один раз в месяц, в день. Но это должно быть в день. Далее, э, например, за неделю. Сделайте сумасшедшую неделю, станьте сумасшедшими. Как я вам изначально рассказывал, станьте сумасшедшим. Кстати, есть, вот мой наставник говорил, он применял такую фразу ⁇ «crazy Крок ⁇ такая техника рекрутинга, когда вы идете человеку, предлагаете, нет, до свидания, да, заходишь на этот пакет и бросаете его, покуда человек сам не заинтересуется вами. То есть он не позвонит и скажет, вот... Вот я, например, плохо слышно. Поставьте, я сейчас немножко увеличу громкость. Но рекрутируйте, работайте. Вот целую неделю отведите, в месяц, просто неделю. Поработайте как сумасшедший, возьмите эту ответственность. И вперед только работа, работа, работа, работа. Для более или менее активных отведите себе срок один месяц. Просто включиться на полную. Отнестись к этому как к работе, как к бизнесу, как, не знаю, между жизнью и смертью. Отнеситесь, возьмите его, так встряхните себя и, и свою команду. Ну и для самых активных, самых отважных, это программа на 90 дней. И... На завершение, что я могу сказать? Я вам говорил, что как бы, я продавать ничего не собирался. Ничего не хочу не ни продавать, ничего. Но просто хочу вас оповестить. Вы получите еще ближайшие 48 часов запись этого вебинара. И у меня для вас есть несколько предложений, которые вы сможете воспользоваться, когда получите запись этого вебинара. Вы сможете просто, например, получить от меня вот этот тренинг там буквально, не знаю, от 1 доллара до 5 я его сделаю, посмотрю еще, подумаю, насколько я его хочу сделать ценным, хотя даже если бы я поставил и 100 долларов, он, можно было бы сказать, что я его продаю за бесценок. Я вам открою доступ к этому тренингу, который вы сможете приобрести. У меня также есть... Возможность я беру сейчас в коучинг людей. То есть вот именно фокусно для самых активных. Это 90 дней. 90 дней плотной работы со мной. Это три месяца, созвон 4 раза в неделю. Мы работаем над вашим продуктом, мы работаем на вашей компании, над сервисом над э, офлайн работой вашей в первую очередь. Мы запланируем вам отличную э, мероприятие, структурное мероприятие. У вас будет мотивация дополнительно строить вашу сеть намного шире. Э, мы запланируем вебинары, мы запланируем ваш э, онлайн-рекрутинг, мы запланируем э, полностью вашу работу онлайн. Э, как бы работа моя не одна из самых дешевых, как бы, и я, ну, вы сами понимаете, что, эм, как сказать, ну, вообще, как бы, мое время стоит очень дорого. Раньше я мог, э, например, взять за 50 долларов и работать с человеком, там, не знаю, целый месяц. Но сейчас э, только один месяц моей работы стоит 300 долларов. И сейчас только для вас, как бы для ваших 23 человека, которые тут есть, я могу взять в свое сопровождение только ну, человек троих, и за три месяца где-то моя стоимость будет стоить около 350 долларов. Три месяца 350 долларов. Но я хочу, чтобы вы подождали. Возможно, вас заинтересует еще третий вариант. Кроме тренинга, который я вам отдаю за бесценок, либо моего коучинга. Я... Цель этого вебинара не рекрутинг. Цель моего вебинара не то, чтобы вас заинтересовать чем-то. Но у вас есть возможность зайти в закрытое сообщество. Ири. Есть такое закрытое сообщество, в котором вы уже... В первую же неделю лишитесь проблемы с пассивным доходом, вы заучастны в создании трех феноменальных бизнесов, которым аналогов нет. Вы получаете, как от меня, как и от команды полностью, пошаговую систему, онлайн рекрутинг систему. Я даже сейчас, если это вообще возможно, сейчас я попробую продемонстрировать, экран показать. Так, а. Не покажу. Но я вам обещаю прислать видео. Я вам обещаю прислать видео, показать, как эта система еще работает. А, какой лендинг крутой, который будет заточен только под вас. А, пошаговое обучение. И а, востребованный в первую очередь продукт, которому аналогов нет. Вы еще пройдете... Я не знаю, слышали вы про, про старославянские веды, про вообще по предназначению. Вы получите, вы получите доступ к получению своего предназначения, вы научитесь распознавать людей и вы поймете, как рекрутировать 10 из 10 человек. Потому что вы уже не будете предлагать бизнес кому попало, вы будете предлагать бизнес 25% тем людям, которые это будет необходимо. Потому что как бы наша привычка осталась прежней. Мы, когда приходим в сетевой бизнес и предлагаем бизнес и возможности продукт почему-то 75% тем людям, которым это не нужно. И вы сконцентрируетесь только на 25% тем, кому, кому, кому это крайне необходимо. Но даже если вы будете долго раскачиваться, долго что-то понимать и долго что-то... Ну, на что-то опираться и обучаться в нашей системе, в любом случае вы сделаете сразу же себе пассивный доход. А вход в это сообщество, оно как бы ни о чем. Там 50 долларов, наверное, если я не ошибаюсь. Но я не беру на пакет 50 долларов, потому что это халявщики. Люди, которые придут и больше ничего не делают. Но вы платите не сообществу 350 долларов вот я беру только на пакет 350 долларов и выше вы платите себе у вас будет э, онлайн система где вы будете контролировать все свои деньги и самое главное вы э, получите пассивный доход с этих денег если быть вернее с ваших 350 долларов вы сможете э, себе заработать 350 вы сможете заработать от 890 долларов до... до 1000 долларов 22. То есть вам сейчас это сложно понять, я вас сейчас напрягать никакой информации не буду, но просто поймите, что вы, вложив сами себе деньги в сообщество, вы помогаете этим, вы становитесь инвестором трех направлений бизнеса. Это здоровая еда и, и живая мертвая вода. Об этом вы тоже сможете узнать у меня немножко подробнее. Но вы попадаете в, мой, в мою команду, где я, вы попадаете в вот, вот эти 11 стратегий, вы почувствуете на практике, на себе, вы будете расти вот буквально за 60 дней. Если вы активный участник, если вы активный лидер, вы командный игрок, за 60 дней вы сделаете лидерскую квалификацию. Это я ну, я не знаю, я не могу гарантировать, но если вы будете выполнять все мои э, руководства и э, руководство тех пошаговых обучений, которые вы получите в системе, за 60 дней вы сделаете лидерскую квалификацию. И сможете участвовать в автопрограмме, в которой за 4, через 4 месяца получите автомобиль за 10, 15, 20 тысяч долларов. Это, вот Если сравнить с другими сетевыми компаниями, на, наша компания не является сетевой. Наша, это закрытое сообщество, в которых есть элементы сетевого маркетинга, но э, не полностью сетевая компания. Можно, можно считать, что вы э, будете совладельцем некоторых направлений бизнеса. Но, опять же, не буду сейчас вас грузить. Но У вас есть три возможности. Первое, приобрести просто тренинг там, до 5 долларов. Второе, коучинг получить на меня на 3 месяца, где мы жестко работаем над вашим проектом, либо за 350 долларов зайти в сообщество, заработать на этом просто на пассиве от 900 долларов практически до 1022 долларов и начинать активно работать, и я с вами работаю не просто 3 месяца, а работаю постоянно. Я вам помогаю развиваться в всех направлениях, в которых вы захотите развиваться. Так, ребят, все. Если у вас есть вообще какие-то вопросы, я сейчас 5 минут еще отвечаю. Мы с вами уже работаем час и 6. ну только со слайдами, немножко больше. но уже 80 минут работаем. Сейчас я готов ответить на некоторые вопросы, и вполне завтра, я думаю, я вам уже скину запись этого вебинара и с доступами к трем вариантам, в которых вы захотите, либо не захотите участвовать. Все зависит от вашей лидерской позиции и осточертело ли вам ходить без результата, либо с тем результатом, который вам вы недовольны. Потому что я не собираюсь быть мега-супер-гуру в всем маркетинге, которые продают продукт и делайте, что хотите. И 20% только из этих, которые продукт э, получат, тот может и преуспеет. И то, смотря как и через сколько. Вот. Так что, ребят, если у вас вопросов нету, мы будем уже с вами закругляться. И э, я вам гарантирую, что Такого предложения на рынке аналогов нету. Той сильная команды, которая есть у меня, у меня зарабатывает каждый. Зарабатывает каждый и получает результат каждый. И я буду помогать даже самым активным. Я вижу у вас потенциал. Если вот вы знаете, бывает такого, вот вы сами зашли, раскачивайтесь как-то, вот как-то более-менее... Но одного человека, например, пригласили, второго как-то не очень. Но я вижу ваш потенциал, вы интересуетесь, вы работаете, вы спрашиваете, вы посещаете мероприятия. Я под вас тоже буду ставить людей и работать с вами, потому что я увижу у вас потенциал. Хорошо. Любовь Долголева, я про Ирию уже знаю, это лучшее приложение на сегодня. Да. Ирия это замечательное предложение, это уникальное. Одним из основателей являюсь я сам, как бы я являюсь еще руководителем онлайн развития ири Это очень интересная, очень уникальнейшая возможность, где вы будете раскрывать себя, свой потенциал, вы будете предлагать людям действительно то, что им необходимо. Это деньги, это здорово пить, еда, без каких-либо бадов, без каких-либо таких, но в нужном направлении, в нужном месте и с нужными людьми. Все, ребят, был рад для вас вещать. Поставлю-ка я для вас, наверное, музыку заряжающую. И буду с вами прощаться. Я еще... Я камеру и звук выключу, но э, еще пять минут буду присутствовать в этой комнате. Если будут возникать вопросы, я на них вам отвечу. Пока-пока.